История расставляет все на свои места. Гонители православного царя сегодня уже не герои, а убийцы. А царь, которого обвиняли в слабости и кровожадности, причислен к лику святых. Православные четинцы почтили юбилейный день пребывания цесаревича на Забайкальской земле соборной молитвой в Казанском храме и крестным ходом. Трагична судьба этого великого устроителя земли русской. Своей кровью он искупил грехи своих современников. У него была возможность избежать казни врагов нашего Отечества, но он этого не сделал. Он принес себя в жертву за нашу страну. Царь Николай – небесный покровитель всей России. За Байкалье он почитается особо. В Казанском кафедральном соборе левый предел посвящен царственным мученикам. В дни их почитания совершаются крестные ходы. В этих молитвенных шествиях четинцы несут святые иконы, в том числе и царя Николая, его августейшей семьи, и просят заступничество святых за свой край. Крестный ход был совершен по тем улицам, по которым шел цесаревич от кафедрального храма к Старособорной площади, которая ныне именуется площадью декабристов. Именно здесь стоял до революции Казанский кафедральный собор, в котором любили молиться четинцы. Здесь 120 лет назад встречали цесаревича, преосвященнейший Макарий, 16 священников и 4 дьякона. В храме отслужили литию, подарили образ спаса вседержителя и провозгласили будущему царю многое лето. Впервые крестный ход в честь пребывания цесаревича в Чите был совершен ровно 10 лет назад. Теперь это уже стало доброй традицией.